Привет всем! Сегодня просто филгут история. Мы тут на днях встретили собачку, просто самую обычную собачку, ну как сказать самую обычную. Собачка-поводырь для слепых, хороший поводырь, подавала большие надежды, но в какой-то момент выяснилось, что поводырем она быть не может у собачки, эпилепсия, то есть профнепригодность. Тем не менее, так как в собачку уже вложили очень-очень много сил, времени, денег, наверное, тоже, совсем просто отправить ее на покой не удалось. Собака по-прежнему работает. Каким образом она выполняет свои обязанности поводыря? Она, во-первых, занимается пиаром. То есть ее водят по школам, по всяким ивентам и показывают, зачем, собственно, нужны собаки поводыри что они делают. Она помогает, опять же, собирать деньги, пожертвования. И еще она обучает волонтеров, которые работают с собаками-поводырями. То есть вот такие у нее две обязанности. Собаки 7 лет, и, как мне объяснил ее опекун, на данный момент опекун. До пенсии он будет ее опекуном, потом она уйдет на пенсию, и он просто станет уже легитимно ее хозяином, то есть он ее заберет. Пока же он о ней заботится, но все-таки не может по поводу нее принимать вообще все решения. Собака, кстати, очень симпатичная, очень милая. И что меня еще очень порадовало, это то, что... Ее обучают слушаться командам не на японском, а на английском. И почему обучают таким образом? Потому что в Японии очень-очень много всяких диалектов. И если ее обучать именно японским командам, то слишком велик шанс, что люди будут произносить их очень по-разному. И собачка может доста достаться кому-то, кто не сможет с ней коммуницировать достаточно легко. Но если обучать собаку сразу английским командам, то люди будут пытаться с ней общаться именно этими командами. Ну, это не, не так сложно выучить, даже если вы не знаете английского, там что, set, la и так далее. И все нормально. Они смогут ей отдавать команды, и собака будет слушаться. Вот такой интересный факт мы узнали благодаря знакомству с собачкой. На сегодня все. Пока-пока.